Здравствуйте. Как меня видно, слышно? Давайте наладим связь. Поставьте десяточки в чат, кому как видно и слышно. Сейчас пока народ заходит. Угу. Запорожье Светлана. Добрый вечер. Напишите, как кому видно и слышно. Сейчас пока заходят. Сегодня наша тема это бессонница, простуда, головная боль. Очень интересная тема. Это, скажем так, тема, которая всех касается нас. Каждый день мы через это проходим все. Наверное, нет человека, который бы в своей жизни не простужался, или не было у кого-нибудь бессонницы, не было у кого-нибудь головной боли, сегодня об этом мы с вами будем говорить. Головная боль, да, откуда вот причины всего этого берется, как она нас касается. И как она на нас действует, да? Да, вот запрос Светлана пишет, очень касается бессонницы. Есть такая тема. Напишите вообще, кого вот из этого, из всего перечисленного, кого это касается, да, бессонница, простуда, головная боль. У кого есть частые такие головные боли, непонятного происхождения, Непонятная простуда, вечно цепляющаяся или бессонница, вот как у Светланы. Напишите. И вообще пишите свои вопросы кому, чтобы была одна у нас с вами обратная связь. Свои вопросы не только касательно вот именно бессонницы, простуды и головной боли, но и вообще по здоровью. Потому что мы это только... Так, с краю касаемся, да, головная боль и простуда. Вот у Светланы Кутиной. Есть такое, да? Еще пишите. Да, Лиса Брусова. Добрый вечер. У меня простуда цепляет и головная боль тоже, да. Просто Светлана, прошлый год болел часто и продолжительно, сейчас пока нормально. Ну, Хорошо. То есть головная боль, что с ней делать, да? Как с ней бороться? Как с ней бороться с этой бессонницей? С какого перепуга она ко мне прицепилась, эта простуда? Почему я все время болею ею? То есть а... официально мне говорят, что это да, Согласимся, что падает иммунитет. А с какого перепуган берется, да, наш иммунитет взял и упал. Почему раньше не падал, а тут начал падать. Да, здравствуйте, Алсун. Светлана пишет, раньше голова болела, сейчас после ваших вебинаров перестала голова болеть. Ну, здорово, это уже результат. И это касается того же, вот Светлана вашего, что... Прошлый год болела часто, сейчас уже, сейчас пока нормально, да? Вот э, это есть результат наших с вами, нашей с вами работы. То, что мы получили, как говорится, уже на выходе, к чему мы с вами и должны идти. То есть нас не должно цеплять, никакие головные боли нас не должны цеплять не всевозможные болячки, простуды, Но мы должны, наш организм должен быть от этого далек. Да? И наш, наша онлайн-практика называется ⁇ Исцеляющее сознание ⁇ То есть мы с вами будем работать по восстановлению здоровья. В чем? Смысл да, восстановления здоровья. Об этом мы с вами будем сегодня разговаривать. Сейчас. вот а, Многие из вас написали, что есть такая проблема, головная боль. Давайте не будем с ней сидеть. Здесь с головной болью сидеть и слушать это, или чем-либо заниматься. Очень некомфортно, да? Сейчас... Давайте быстренько эту головную боль ликвидируем и уберем, да? Подождем, еще люди заходят, лишь пишет, ага. подождем, тоже с головной болями люди заходят. Сейчас мы с вами сегодня сделаем это. Сегодня у нас будет алгоритм работы с вами, такой мы будем с вами разговаривать о причинах, откуда это появляется, почему к нам это цепляется что надо с этим делать, чтобы быть недосягаемыми этому. Запрос Светланова, октябре проходил курс лечения и дважды задавал кровь на анализ. Кровь была хорошая. <coughs> да. Как я всегда вам говорю, что у кого есть возможность, потому что есть у нас такое понятие, как плановое э, хождение в больницу и если есть возможность проверить свои анализы, сдать кровь, то всегда делайте это. Для чего? Для того, чтобы просто для себя еще раз подтвердить, что в вашем случае с вашей кровью, с вашими анализами происходит. Да? Потому что на нашей онлайн-практике происходит очень много хороших вещей. Хороших вещей еще в том, в том плане, что много происходит того, чего мы не видим в своем теле, не чувствуем это, как это происходит, да. Мы же не знаем, как а, происходит процесс кроветворения в нашем теле, как растут волосы, как растут ногти. Мы в этом не участвуем, своим сознанием мы туда не входим, да. А есть что-то в нас, что у нас такое там саморегулирующийся какой-то механизм, это все происходит. Ну, и соответственно, когда у нас проявляются болезни, проявляются какие-либо Нехорошие последствия этих болезней, да, когда в нашем уже теле физически проявляется это болью, дискомфортом, дисфункцией, то, соответственно, это уже сигнализирует наше тело, что обрати хозяин внимание на меня, и стоит обратить и заняться с ним немножко, помочь ему, дать немножко... Внимание, ласки, и наше тело тут же, наши органы откликаются, и происходят такие чудеса, да. У нас становятся очень хорошие анализы, кровь становится э, эталонного состояния такого, как она должна быть, да, хотя мы ничего такого там не пробивали или что-либо не делали. Это все проявляется в том, что у нас становится просто хорошее настроение. Ну а головная боль это все в нашем теле. Энергия, все есть энергия, все есть вибрации, волны. Поэтому, если мы начинаем накапливать в себе эту негативную энергию, то вот таким макаром у нас проявляется. Да? Оказывается, в нашем теле есть зоны, где негативная энергия имеет свойство задерживаться, зоны задержки энергии. Отсюда у нас происходят вот такие проблемки. В данном случае головная боль. Да? В обычной практике я, если с человеком так физически встречаюсь, и человек жалуется, что у него головный болит, для меня это не стоит никакой проблемы, сдуть просто. Взял так и сдул. И моментально эта головная бурь куда-то исчезает. И мне говорят, маг, чародей, что вы там сделали? У меня так, глаза открылись, что там было? На самом деле просто-напросто сгусток негативной энергии. Тот, который собирается здесь, вокруг головы, и начинает давить, да? И сейчас мы с вами, у кого головная боль есть, мы сейчас с вами будем избавляться от нее. Сейчас еще люди заходят. Еще пять минут подождем. И уберем этот головняк, чтобы он нам не мешал. Можно об этом долго рассказывать, но лучше один раз сделать и самому убедиться в том, что, оказывается, можно обойтись без таблетки. Что таблетки – дело хорошее, но таблетки надо пить только тогда, когда уже невозможно. Когда уже лезешь на стену, а когда боль спадает, нужно работать с первопричинами. Найти первопричину этой проблемы – откуда она у нас возникает, если найти первопричину, то уходит, а работать просто со следствием, то это постоянно возвращается. Если первопричину не убрали, это постоянный возврат, все время будет возвращаться. А первая причина – это зоны задержки энергии в нашем теле. Там, где она задержалась, отсюда у нас начинается накапливаться. Это негативная энергия. На самом деле энергия не бывает хорошей или плохой. Она окрашивается в ту или иную сторону, когда проходит через наше сознание. То есть та негативная энергия, которую мы называем, она уже... Первоначальная энергия окрасилась, из нее выжили то, что нужно, хорошее, и остался негатив, сброшенный негатив на нее. Да? Энергия человека, Вселенной, то, что все вокруг есть энергия, да? От этой электроэнергии, которую мы у нас первая ассоциация идет всегда, когда мы говорим об энергия, это вот лампочка, электроэнергия, то отличие этой энергии в том, что если по физике мы изучали, что плюс и минус притягивается, вот магнит, да, мы видели, одноименные заряды, они начнут отталкиваться, а красный, синий, они раз притягиваются друг к другу. То в данном случае, когда мы говорим про энергетику человека, про энергию, то он Здесь наоборот. Здесь работает по принципу подобие. Подобное притягивает подобное. Если у вас есть положительная энергия, то она будет притягивать положительное. Если у вас есть негативная энергия, то она будет притягивать негативное. То есть мы начинаем фонить во Вселенную, что я такой негативный, или я такой хороший. Хорошая энергия наша, нашему телу положительная, она никакого вреда не наносит, мы на нее даже внимания не обращаем, а вот негативная энергия, оказывается, имеет свойство такое, накапливается внутри нас, в нашем теле есть зоны, где она имеет свойство такое задерживаться. То есть мы имеем какой-то магнит. Откуда мы начинаем потом фонить? откуда у нас появляются потом непонятные боли, непонятная хроника, которая цепляется от нам. То есть мы с вами аккумуляторы, ходячие аккумуляторы, да? Итак, давайте сейчас сделаем Первую нашу практику. Головная боль. Не надо с ней сидеть и мучиться. Закрываем глазки. У кого есть головная боль сейчас. Закрываем глаза. И мысленно соберите всю эту головную боль вот сюда. В третий глаз. Формируйте из нее такой, как шарик для тенниса. Собираем, формируем из нее такой шар. И скидываем на ближайшую розетку или лампочку. И отвернулись. Второй раз смотреть не надо, потому что она имеет свойство мгновенно перепрыгивать обратно. Собрали. Сейчас проверьте еще раз. Если есть остатки, соберите эти остатки, сделайте другой шарик. И можете скинуть на другую лампочку или розетку. Если у кого-то горит свеча рядом, можете скинуть на свечу. Почему розетка или лампочка? Там на самом деле это мощная энергия. И эта энергия электричества, она трансформирует, переждет. Эту негативную энергию, которую вы скинули туда. И напишите в чат, у кого получилось сейчас скинуть и избавиться от головной боли. Напряжение, головной боль. Собирайте сюда в третий глаз, скидывайте и отворачивайтесь. У кого получилось скинуть и избавиться от напряжения, от головной боли, напишите в чат. То есть мы с вами здесь сейчас, прямо вот сейчас, начинаем работать с энергиями, да? Чтобы вы сразу же, моментально на себе почувствовали. Да, вот Лариса Брузопочев пишет, у меня получилось, благодарю. Здорово, да? Ольга Ращиукин, у меня в голове стало спокойно. Тоже, видите, супер, здорово, классно. На самом деле... Головная боль, причин головной боли бывает более 50 разновидностей всяких, там и мигрень и тому подобное, любой э, страхи, стрессы и тому подобные наши всевозможные реакции на что-либо, это тоже может вызывать головную боль. Светлана Кутина пишет, да, получилось. Здорово, видите, вот сейчас все будут писать, что у вас получилось. Пишите, не стесняйтесь, делитесь. Угу. Алсу получилось, благодарю, во благо всем, здорово. Классные ученики, классно у всех получается. Это мое давнее такое изобретение с этой головной болью, то есть для того, чтобы показать матку, мы просто-напросто, что вот, оказывается, можно легко и просто избавиться от этой головной боли, да. Я вам немножко рассказал сейчас механизм, как работает энергия. Мы сейчас с вами сделали такую легкую, да, скинули и отвернулись. Здорово. Как-то один человек написал, что вот благодаря вот этой практике, Мурат, я избавилась от многолетней, там чуть ли не 25 лет, по-моему, человек пил таблетки, не мог избавиться от этой головной боли. И... Что мы заметили, что когда мы работали с моей супругой Саулешкой в медицинском центре, то мы заметили, что мы начали перелечили в этом медцентре всех хроников, которые там годами лечились, сами не зная, как это у нас получилось, мы занимались массажем телесной практикой. И у нас вот так получилось, что у людей начала уходить многолетняя хроника, многолетние болезни, те, с которыми они уже смирились, каких только методик не перепробовали, для того, чтобы разобраться с ней, но горстями пили таблетки, неделями вот, приходилось ложиться в больницу, и это у них повторялось каждые три месяца. Лариса Бруссова, я еще и боль с плечей подтянул к этому шарику. Почему-то пришла мысль, что причина более одна. Да? Причина более одна. И вот откуда у нас это берется? То есть эти зоны в нашем теле имеют свойство задерживать энергию. А какие это зоны? Да? Это оказывается кости. Как туда в кость попадает вот эта негативная энергия? Большинство из нас а, не задумывалось об этом, откуда начинается кровеносная система человека. Когда спрашиваешь любого из вас спросил, где кровеносная система, мы говорим, да, вены, сердце, наши кровеносные сосуды, да. Но они начинаются у нас, в костей, костный мозг очень активно участвует кроветворном кровотворном процессе. А вот как туда попадает эта энергия негативная? Она попадает током крови. Все вы знаете, что мы принимаем кого-либо или что-либо сердцем. Реагируем сердцем. Да? Сердце плачет сердце, рыдает сердце. И вот мы не замечаем, что мы говорим. Если сейчас я вам открою такую небольшую истину, когда мы говорим, сердце мне плачет, сердце ноет, сердце так реагирует или это так реагирует, то вот то, что вы произносите, это боль, этот негатив, столько крови поступает, идет по всему телу и поступает туда в кости. И по капельке, по капельке он в костях начинает собираться возникает такое внутрикостное напряжение когда начинаешь с человеком работать то часто чувствуется что в костях есть какой-то негативный комок энергии очень часто бывает что это как на ощущениях это как Куриное яйцо такое. Но как связать эту головную боль или бессонницу с этой внутрикостной напряжением, да? Все вы видели или слышали про фасцию, да? Но кто не знает, я скажу, все увидели сырое мясо и снаружи есть такая пленочка бесцветная. Так вот, так вот это называется фасция. Она покрывает все тело. Все мышцы. Она покрывает все наши сосуды, сухожилия, нервы. Снаружи покрыты вот этой фасцией. Кость снаружи тоже покрыта фасцией. Само мясо не крепится к кости. Между ними есть прокладка фасции. И эта фасция имеет э, дальше проходы в кость. И вот через вот эту фасцию она начинает дергать. Через кровеносные русла, есть наших кровеносных сосудах во всех есть, гладкомышечная мускулатура. То есть мы привыкли к муску, это вот мясо, нет, еще есть гладкие мышцы. Так вот, этими гладкими мышцами покрыты фасции. И вот оттуда она начинает тянуть. Возникает напряжение в мышцах. Эта мышца тянет в следующую. У многих из вас было такой, например, что вот комок в горле. Напишите в чат, да, у кого вот есть такой комок в горле? Возникает? Непонятно. Вот у кого есть. А как избавиться от боли в фасциях? Вот тянется на фасце. Надо работать с первопричиной. Мы очень часто работаем а, а, через таблетки. Да? Таблетки приглушают. Они не устраняют эту боль, они ее приглушают. Они приглушают наши рецепторы, они приглушают ощущение боли. Совершенно мы от нее не избавляемся. А что у нас в горле находится? В горле у нас находится пищевод, да? Есть э, дыхательные пути, есть пищевод. Да, бывает. Ну, вот видите, у всех бывает, конечно. Все бывает такое. А как мы его ощущаем, через что? Что есть комочек, да, такой у меня возник какой-то вот. Это напряжение здесь, это напряжение нашего пищевода. То есть наш пищевод тоже покрыт гладкой мускулатурой. Когда ем. Да, вот когда мы вот это все чувствуем, этот комочек, то на самом деле... Комочек – это здесь как а, индикатор. Но идет тяга. Обычно у нас идет тяга сюда, по затылку. От этого комка, когда начинаешь работать, идет тяга к затылку. А у нас есть а, еще... Позвоночник. И вот эти наш пищевод цепляется очень плотно садится на наши шейные и грудные позвонки. Для того, чтобы они рухнуть вниз. Но когда появляется напряжение, вот этот комок, это есть на самом деле напряжение. Он начинает на это стягивать. Он начинает стягивать нам наши шейные позвонки. Он не дает им двигаться. Шейные позвонки хотят двигаться. Здесь пролит наш пищевод. Он не дает им двигаться. Нарушается питание межпозвонковых дисков. межпозвонковые диски, туда кровь не поступает <coughs>, напрямую. Она там поступает до 20 лет. После 20 лет эти вены, которые туда кровь поставляли, они э, перестают делать эту функцию. Позвоночник начинает питаться, межпозвонковые диски, они питаются за счет того, что окружающая жидкость, Она берет, есть лимфы, из мускул, из кровеносных сосудов, которые проходят рядом, но за счет того, что зажата позвоночник не двигается, перестает двигаться также дуральный мешок, в котором находится наш спиной мозг, а там рядом проходит сонная артерия. Где-то этот комочек, он начинает нам зажимать эти сонные артерии. Он начинает зажимать все другие артерии, другие вены кровеносные. И часто возникает, что у нас болит голова, и еще возникает такая штука, как остеохондроз, потому что позвоночник не шевелится. Но также эта тяга, она идет вниз наш пищевод к желудку и по пути еще у нас есть диафрагма диафрагма это тоже мощный э, мышечный узел такой мышца большая очень и к этой диафрагме крепятся наши э, органы Кажется, тяга здесь, да, у нас, но если прослеживать за этой тягой идти, это здесь у нас идет только следствие мы ее чувствуем. А очень часто это идет туда, вниз живота. Это наши страхи. Знаете? Страх обычно в животе. Испуг. Чего-то испугался, а живот скрутил, говорим мы. да? Вот это процентов 70 у женщин головные боли, это ваши животные страхи, этого. они сидят. Причина сидит в животе. И эта тяга тянет оттуда. Понимаете? Бессонница это невроз, нервы. Потому что мы нет покоя. А невроз тоже тянется оттуда. Страхи наши. То есть мы точку опоры. Начинает метаться. Прошлое, будущее, по сторонам. Во все стороны только не находишься здесь и сейчас. В прошлое возвращаемся. К сожалению о прошлом. Как было хорошо. Или вот кусить бы, да не могу. Бегая в будущее, стрессы, страх, что будет? Страхи за себя, за родных, за детей, да за все, что угодно. И это все, когда мы бегаем туда-сюда по сторонам, мы начинаем привлекать эти негативные энергии. Подобное, по закону подобия. А почему мы не можем бегать? Потому что в нашем теле вот этот страх, который сидит в животе, или он может сидеть и в любой другой части тела. То есть в тех зонах, где накапливается... Зоны накопления негативной энергии. Все видели, примерно знаете, что такое человеческий мозг, да? Внутри нашего черепа есть мозг. И там есть зоны, да, в интернете есть э, такие схематичные нарисованные, да, так. Какой участок мозга нашего отвечает за какой орган или за какую-либо мышцу. И накапливается эта энергия у нас внутри. Кости она любит, трубчатые наши кости. Плоские кости это наши ребра. Черепи любят скапливаться энергия начинается напряжение и начинает действовать на наши находящиеся рядом органы. И этот орган начинает возбуждать наши подкорки в нашем мозгу, начинает возбуждать тот участок, который отвечает этот орган. Но отвечает, ну как, скажем, вот, как мы кушать хотим? Желудок дает сигнал в голову, да? Кушать надо. Энергия. Подпитаться нужно, да? Нужны полезные элементы. Возбуждается какой-либо участок ума. Когда мы покушали, все прекратилось. Этот... Участок успокоился. Но а если находится какой-либо орган, который все время теребит, потому что его теребит та негативная энергия, которая сидит внутри кости, начинает дергать его, этот орган начинает возбуждать этот участок. Нашего мозга это такой беспорядочный видите, хаос в голове. Все время теребит и теребит. И по закону подобия из окружающей среды, из Вселенной, вокруг нас, этот страх, например, начинает притягивать подобное. Вот как а, из букв складываются слова, да, из слов складываются предложения. Точно так же сгустки этой энергии, они вокруг летают, когда у нас нет этого страха, мы с ним не коллапсируем. На ночном языке называется это коллапсирование. Да? Происходит э, сбор этого негатива. Мы собираем этот негативную энергию и начинаем его в себе закачивать. По закону подобия. В данном случае головная боль это напряжение, что мы с вами знали? Мы взяли и скинули. Та, которая собралась здесь, еще туда не вошла. А если найти первую причину и убрать там, внутрикостное напряжение, то индикатор такой – это расслабление тела. Это появление тепла нашим наших мышцах. Да, мы чувствуем тепло. Энергия пошла. То есть, очень часто говорят, вот, дайте энергию, зарядите энергией. Не надо заряжаться энергией, у нас есть. Своей энергии у каждого хватает. Просто есть такие затыки, как блокировка этой энергии в зонах задержки негативной энергии, она начинает блокировать. И это начинает воздействовать на нас. Почему вот здесь вот, многие, кто ходит у нас на, на, на наш интенсив, заметили, что перестали болеть простудными заболеваниями. Скоро нашим интенсиву будет уже три года. Три года назад. Как раз мы начали в декабре месяце. Первый поток у нас прошел. И Многие отметили, что перестали болеть простудными заболеваниями. Но много ушло также очень непроявленного, то, что, чего мы не заметили в себе. Мы замечаем только тогда, когда у нас есть какая-то там опухоль с кулак. Вот это мы замечаем. А очень часто выходит, что исчезает те маленькие горошинки, которые только-только проявлялись. Очень много людей заметило, что они перестали жаловаться на сердце. Что исчезла куда-то аневризма. Это очень сложное заболевание. Когда человек пошел сдал на УЗИ, то сказали, у вас все нормально, все отлично, вы знаете, все анализы, супер. Последствия инфаркта уходят, инсульта уходят. Это тоже та незримая работа, которая происходит в нашем теле. На интенсиве мы здесь. Я здесь вас не лечу. Лечить это превратил врачей. Мы с вами восстанавливаем здоровье. Вот напишите в чат, что важнее? Деньги или здоровье? Что будет важнее? Деньги или здоровье? То есть тот страх, который когда-то мы поймали, тот негатив, который прижился у нас, в костях, в нашем теле, он начинает тянуть. Я вам привел он пример, простой привел один это с, с горлом. Есть такая проблемка, очень много у женщин это. На седьмом позвонке здесь у нас, да, горб возникает такой. Венерин горб называется. Это тоже оттуда, понимаете? Это тянет спереди, и человек вот сгибает сюда. Здесь возникает напряжение, сюда начинает собираться. Стоит человека расслабится, как этот венерин горб, он начинает исчезать, рассасываться. Но там есть, конечно, еще, что влияет также... Еще другие факторы. Но в большинстве в своем это тяги, которые тянут. Да. Здорово, что все вы знаете, что здоровье. Здоровье не купишь ни за какие деньги. Ольга Ращупкина. Да, Ольга это прекрасно знает. Аллах Аджай здоровья, Саулеш, здоровья. Мариса Брусова, конечно, важнее здоровья. Здоровому легче заработать, конечно. Светлана Путина, здоровье, без него никакие деньги не принесут радость. Марина Поповна, конечно, здоровье. Сурахманов, здоровье. Порожество Светлана, здоровья, да. Лариса Брусов, да, Ком раньше очень часто подкатывал, сейчас значительно реже. Наверное, мое отношение к ситуации изменилось. Конечно, изменилось не то, что ваши отношения и отношение изменилось. Ушло то напряжение, которое вызывало. То есть ушло то, которое мы не замечали. Мы отмечали всегда с вами, что когда я спрашивал на интенсиве, где у вас теле отмечается, мы отмечаем этот негативный комочек энергии, да? негативное ощущение, что-то неприятное вам делать. Так вот это неприятно, а вот оно и сидит в наших костях, в наших сосудах, из-за них, потом начинаются спазмы наших мышц. Стоит убрать это, и моментально тело расправляется. Появляется. Индикатор такой, это появляется в нашем теле. Радость. Да? Радость мы тоже ощущаем. Вот в теле у меня радость. Почему-то мне так классно. Эмоция радости. Что-то ушло. Простуда. Это тоже... Мы привлекаем подобие по закону подобия. Лично мой пример. С детства я очень любил болеть грибом. Раньше я не понимал этого механизма, а сейчас это, конечно, прекрасно понимаю. В далеких 70-х годах была такая прекрасная программа «Время», по которому объявляли, что где-то в Москве начиналась, началась эпидемия гриппа. Через три дня этот грипп обнаружился у меня. Он чудесным образом проявлялся. И почему-то у меня проявлялся всегда через больницу. Я всегда выходил через больницу. Каким образом он перепрыгнул на меня? Это сейчас я знаю, и сейчас это уже доказанный факт, что есть слова «паразиты». Что есть многомерные, что мир многомерен. И что в этом многомерном мире нет ни времени, ни расстояния. И это проявлялось у меня. То есть я был такой поджигатель до да, этого гриппа. Только сказали, у меня проявился. Сейчас я совершенно перестал болеть. А что произошло? Три года. Этого нет. Я убрал себе эту первую причину. Этот метод, который я занимаюсь, он тоже родился. Не от того, что мне захотелось этим просто заниматься. Нет. Это тоже случилось через сбой моего здоровья. когда я получил такой удар, да, что у меня здоровье пошатнулось. Три года я безуспешно лечился. Как а, обыкновенно в больницу. Два года меня лечили от сердца, у меня была очень сильнейшая тахикардия. Через два года только нашли, что у меня оказывается токсический зуб. Потом еще год с лишним лечили. Но ничего это не помогало. И потом, когда мой врач, очень мудрый человечек, просто сказал, ну, рад, ищи что-нибудь альтернативное. Попробуй. За твои деньги мы тебя здесь и заколим. Тогда я начал искать. Перепробовал много чего. Но всегда было такое, что не то. Что-то не хватает кто-то очень уж слишком сложно. Потому что есть очень много прекрасных мастеров, которые преподают, рассказывают, пробовал заниматься йогой, уходил в религию. Это все на себе испытал. Но было всегда такое ощущение, что это очень слишком сложно. Попробовав этот метод и так, и так, и так. Слишком сложно. Хотелось что-либо, чтобы было, скажем так, раз и вот она. Здоровье, да? И этот метод нашелся. Во мне самом. То есть, оказывается, все гораздо проще. Надо успокоить голову. Потому что, когда приходят болезни, это значит, мы потеряли точку опоры. Мы перестаем быть здесь и сейчас. Наше сознание мечется во все стороны. И мы не знаем, откуда это пришло. Почему это... Ми... Мы задаемся себе вопрос, почему это меня коснулось. Тогда, когда касается. За что мне такое? За что мне эта головная боль? А это все мы сами приглашали в свою жизнь. Через бла-бла-бла-бла-бла. Понимаете? Не понимая. Где-то нас программировали, где-то нам нас обижали. Мы не могли эту обиду. Выплеснуть, мы ее держали в себе. Обида к обиде, обида к обиде, да, и так вот собирается, где-то потом напряжение собралось, потом проявилось. Очень часто эти обиды проявляются у женщин, это проблемы с грудью. Те обиды, которые сглатываем, потом они начнут проявляться. И это все вот человек, целостное существо. Там, где болит обычно, на самом деле не, не болит. Я вам сейчас привел прекрасный такой пример, когда у нас начинает тягать снизу живота. А комочек здесь. Проблема, остеохондроз, головные боли. Когда прорабатывается, уходит, у человека живот спадает. На самом деле те негативные энергии имеют объем. Накапливаясь в нас. Как спущенная камера у человека раз и живот спал. Вот это и происходит, когда мы с вами на интенсиве прорабатываем и убираем эти напряжения в теле. В первую очередь всегда надо искать себе напряжение в теле. Если напряжение в теле есть, то оно проявится как болезнь, как дисфункция, как боль. Рано или поздно проявится, просто ждет набирает критическую массу. Мгновенно сразу не проявляется. Нужна критическая масса. То есть это такая функциональная система, такая своя, То есть, работающая по своему функционалу, по своей программе. Об этом еще в далеком, в 1978 году, писал Анохин, академик такой был, функциональной системы, что есть такая штука в теле. Нынешняя медицина это занимается по сигнальной системе Павлова. Помните, да, собак Павлова? то есть функциональная система, которая тянет вот так. Она существует сама. Как автономная такая штука Она начинает накапливать, накапливать, потом начинает в нашем теле развиваться. Начинаются тяги. Когда где-то у нас что-то блокируется, очень часто бывает, например, у человека проблемы с крестцом. Головная боль. Причем кажется здесь крестец? Часто говорят, у меня голова наверху находится, на, на низу головы нет у меня, да? Нет. Причем здесь кажется крестец? А если посмотреть строение человека, то крестец это позвоночник. В восточной медицине Человека берут целиком. То есть такой холистический подход. Человек это целостное существо. Так вот, в восточной медицине считается, череп это и хвоста. До копчика, да, это все позвоночник. И часто крестцо и копчику мы не продаем такого большого значения. В Коране еще написано про крестец, очень прекрасные слова, что не про крестец, про копчик, что человек возродится из, ну это буквально перевод такой, да, из копчика. Ученые делали такое, эксперименты, и оказалось, что копчик наш, это крестец, это сакральное место. Эти кости сжигали, их травили кислотой. И после этого всего там оставались живые стволовые клетки. То есть, если взять эту клетку, можно всегда планировать человека. Что бы ты ни делал с крестцом и с копчиком. Эти кости, которые не гниют, все остальные кости сгнивают со временем, трухлевеют и распадаются, а эти нет. Вот это заинтересовало ученых. Что же там такое находится, что они не подвергаются распаду? Они не подвергаются сжиганию, они не подвергаются воздействию кислоты. Так вот это сакральное место наше, там тоже собирается очень много вот этого напряжения. И когда это напряжение начинает там скапливаться, тоже начинает мешает нашему натуральному мешку двигаться в нашем позвоночнике. На самом деле, наши все органы, они двигаются, они на месте не стоят. То, что мы видим на картинке, это позиция трупа. Там, где находятся почки, печени и все подобное, это все фотография с трупа. Но сейчас есть и МРТ, и такие... Аппараты всевозможные, которые уже позволяют на живом человеке отслеживать эти моменты. И оказывается, что наши почки двигаются, что почки вообще это такой бегун на дальней дистанции в нашем теле. Вот эти наши две почки, там они несколько сот метров проходят за день, за сутки движения. Но стоит появиться напряжению и часто говорят опущение почки. Что происходит? Там есть у нас мышцы в крестце. Там есть крушевидная мышца такая хорошая. На ней лежит рядом почка. И часто бывает, что напряжение в крыльце Блокирует эту мышцу. Блокируя мышцу, она начинает блокировать нашу э, почку. Почка перестает двигаться. Начинается боль, Опущение почки. Стоит освободить крестец, освобождается мышца. Освобождается на место, встает почка. Это первый раз я за, э, заметил. Это когда у нас на, на нашем интенсиве, это... На первых потоках было, это было в 2015 году, где-то под весну, когда вышел ко мне по скайпу мужчина, мы с ним познакомились, и он рассказал свой результат, что у него 5 или 6 лет как опущение почки. И вот на первом же занятии нашей онлайн-практики у него почка встала на место. Я говорю, доказательства, ощущения. Он говорит, ну в ощущениях боль прошла, потому что все время пил болеутолевающие таблетки. А он работает на оборонном предприятии. каком-то, И каждые три месяца они проходят там медовследование. И как раз подошел момент следующего медовследования. Когда я как, прошел, говорит, анализ летал, все снимки, все... Мне кажется, показалось, что почки стоят на месте. Врачи готовились, как ты это сделал. И он говорит, что получилось? Я говорю, что получилось у тебя? Я говорю, болела спина еще. Поясница. Я говорю, прошло освобождение. И почка встала на месте. Мне стало интересно, почему? Потом один, второй, третий, четвертый, пятый, там, да, результаты. Мне стало интересно, почему это происходит. Как это? Опущенная почка встает на место. То есть мы создали ситуацию, прошло, произошло расслабление, ушел это напряжение, расслабление, и тут же прошло движение по телу. То есть то, что происходит вокруг с нами с самого детства, это все записывает наше тело. И все хорошее, и все плохое. Хорошее как-то в нас не замечается хорошая энергия. Она нам не наносит урон. А урон нашему телу наносит именно вот эта негативная. Высосанная энергия с негативным уклоном. Она пролепляется к нам, начинает жить в нас и начинает питаться. Потому что всему есть, всему нужна энергия. И как я вам сказал, начинает действовать на наши э, участки мозга. Они начинают хаотично. Потому что все время его тревожат а? тот орган, который отвечает за него. И Ум начинает коллапсировать это, подобное начинает притягивать подобное. То есть, создается такая волна из этой негативной энергии, которую мы собрали, сколлапсировали. Это касается например, денег. Очень часто говорят, денег нет, денег не хватает. А что с деньгами происходит? Где-то мы поймали негатив, посадили в тело, и он у нас сидит. Живет своей жизнью. У кого есть тревоги по поводу денег? Проблемы? Вот сейчас сядьте, задайте себе вопрос. Просто деньги. И отметьте в теле, где у вас есть напряжение? И напишите в чат, у кого есть напряжение. Где в теле отражается как неприятное ощущение? Это может быть в любой части тела. Садитесь, делайте вдох-выдох. И скажите, где нет. И где проявляется напряжение? Напишите в чат. Это может быть тревога, беспокойство, как эмоция, или как напряжение в теле. Как недавно один мужчина сказал, говорит, у меня как большой палец, как сустав, как деньги, так он как воспаляется. Понимаете? И мы про здоровье говорим, ну и деньги тоже. Это нам негативная энергия, когда мы думаем о деньгах, о своих, тоже нам не дает такого, скажем, здоровья, да? Светлана пишет, сейчас прохожу адаптацию в новом танцевальном коллективе. Был новогодний корпоратив. А вы пока пишите про деньги. Кого где отраж... отражается? Я со своей помощью, черта характера помогать. Ну, в результате не очень красивая ситуация. но ну, правильно, хорошая такая черта есть. догнать чаще счастливить у самого такая была у меня. Пару дней все думал об этом. Жвачка, конечно. А вчера днем осознала, что не просят, не лезть со своей помощью. И на душе стало спокойно. Вечером приехала на занятие и получила два маленьких подарочка. Осознание творит чудеса. Да, конечно. Сознание творит чудеса. Здорово. Именно, Светочка, что осознала, что не надо. Я очень часто говорю, не надо. Не просят, не надо лезть. Понимаете? Ольга меня в пояснице. Светлана Маликова в в шее. Лариса Брусова сердце, йокает. Залина Дзабаева на спине. Светлана Кутин напряжение в груди, дрожь. Ольга Рощепкина и в ногах еще, конечно, в ногах. С правой стороны позвоночника, сверху. Запрос Светлана, да, Лахаджаев в напряжении, в пояснице, Марина... В пояснице. Да. Видите? Когда мы думаем о деньгах. Так вот, когда начинает вот эта негативная энергия начинает вам в пояснице, а есть орган, э, участок мозга, который начинает за вот это участок мозга отвечать, да? За вот эту поясницу нашу. Он начинает там начинает нас дергать. Понимаете? Кото в ноге еще оттуда начинает дергать. Со всего тела. И в голове начинается хаос. Наш ум начинает транслировать этот хаос во Вселенную. Как я вам сказал, из букв складываются слова, из слов складывается предложение. Так вот, начинает собирать. Эти буковки складывать в стройные предложения по поводу денег. Тревога, страх и тому подобное. И возникает волна. Возникает квантовая волна. И вот эта квантовая волна, она начинает отторгать энергию денег. Та энергия денег, которая нужна мне позитивная, она не идет. Деньги не идут к нам. Они начинают отторгать его. Потому что наш ум начинает, понимаете, как мощнейшая радиостанция такая, во все стороны глушить, глушилка такая есть. А эти эмоции, они тоже не дают нам, не прибавляют здоровья. Потому что, как я сказал, собирается функциональная система, которая начинает накапливать энергию негативную. Потом нужен просто спусковой крючок какой-то, чтобы проявилась болезнь. Какая-то маленькая, даже очень незаметная какая-то может быть ситуация, как спусковой крючок происходит. какая бывает такая глобальная, после этого он заболевает, а какой-то бывает незаметная, даже человек не помню. Так как нарыв раз и прорвало, и тут проявляется вот это. Откуда не возьмись? Появляется проблема. По здоровью. Где-то скрутила, где-то стянуло, что-то нарушилось. Состав крови изменился. Почему? Потому что в костях сидит напряжение, в костях сидит негативная энергия. Скопилась она начинает нам портить наши анализы. Как я вам сказал, в нашем кровотворной системе очень мощно работает костный мозг. Когда клинит наша поясница, Появляется напряжение в крестце, копчики, то это очень э, тянет сильно. У женщин это как отображается, например, напряжение в крестце. Что там находится, где крестец, если посмотрите анатомию? Там находится матка. Это очень мощная мышца, мышечный узел такой. И к нему еще крепится. Мочеполовая система. То есть, вот это напряжение начинает влиять на детородную функцию. Это же напряжение потом влияет на а, плод, который там был. Почему я сказал, что внизу живота начинается, а тянет сверху. Освобождается крестец, распрямляется голова. Понимаете? Очень часто бывает, что этот горлик также влияет на сосуды. В ногах. Ноги плохо ходят. Если где-то что-то проявилось у вас, то сбой идет по всему организму. Организм наш начинает создавать противовес. Нет, если стянуло направо, то организм начинает напрягать с этой стороны мышцы, чтобы скомпенсировать, компенсационные такие усилия делать, чтобы сюда скомпенсировать, чтобы человек вообще вот так не скрутил. И в итоге получается... Весь такой в корсете человек ходит. Это очень часто проявляется, есть люди, которые ничего не чувствуют. Весь больной, но он ничего не чувствует. Когда говоришь, что чувствуешь, он говорит, ничего не чувствует. А все анализы, ум в раздрае, все пропало. Здоровье ноль, энергии ноль, но ничего не чувствует. Нечувствующих людей нет. Чувствуют все. Часто говорят, а о чем я должен теперь как. Все страхи. Проработать и все убрать нет. Есть еще. Что, не надо путать страх и чувство самосохранения. Самый сильный страх, это у нас страх смерти. Да? Есть чувство самосохранения. Если бы этого не было, нас бы давным-давно, нас бы не было никого здесь. Наших бы предков, еще там дикие мамонты, носороги, вот передавили бы всех. Потому что нет чувства самосохранения, пошел под мамонта, да, что он тебя задавил. Пошел на тигра, сабли зуба, он тебя съел. Это чувство самосохранения, оно должно быть. Но мы не должны быть скопищем, не должны быть депозитом для этих страхов, для этих негативных энергий. Мы не должны быть аккумулятором для них, для того, чтобы они нас не накапливались. Мы с вами будем вот на интенсиве проходить. Интенсив у нас состоит... вот. Есть стандартный пакет от 19 долларов, есть это 6 занятий в течение месяца. Будет очень интересно. Есть... Это стандартный пакет, есть э, углубленный пакет, это 159 долларов, в котором все что входит в первый пакет это 6 занятий и еще два индивидуальных сессии со мной или с там по выбору. У кого какая, смотря, проблема. что есть не все решается, у кого-то решается на стандартном пакете. Кому-то нужно, что есть, зависит от нашего ума. Зависит от того, что мы себе в голову вложили. Да? Как я сказал, есть. Разная чувствительность людей. Что нужно, с некоторыми надо хватает 3 минуты, а кому-то надо просто-напросто там целый час с них биться. Так, в стандартном пакете нет такой возможности, там мы работаем все вместе. А в углубленном это есть возможность получить Индивидуальную сессию. Стоит это 159 долларов. И там входят туда. Две сессии. Если вы посмотрите на сайте, то просто чисто заказать одну сессию со мной из Сауля, это стоит по 300 долларов. Также кто... Приобретает пакет «Стандарт», там, э, в него, вернее, в углубленный, он получает месячный абонемент на закрытый клуб. В закрытом клубе будет интересно, будет разные практики. Сейчас я вам расскажу немножко, что такое будет закрытый клуб, для чего он создается. Да? Есть третий пакет VIP. Это 467 долларов. В нем входит это 5 консультаций. Со мной или с солей. Закрытая группа там же. И абонемент в клуб нагод. На То есть это пакет для тех, кто умеет считать свои деньги. То есть там входит. Пять консультаций со мной или Там по выбору. И надо смотреть, что нужно прорабатывать. Что люди все индивидуальные, у всех разные запросы, у всех разные проблемы. И клуб... Абонемент на год. Для чего это создается наш клуб, да? Потому что есть люди, которые, очень многие из вас писали за эти три года, что как можно ли научиться этому методу, да, можно научиться, но тогда не было возможности передать вам вот так эти знания. Онлайн нужна была физическая встреча для того, чтобы можно было это активировать. Но сейчас потенциал вырос, он уже вырос несоизмеримо с тем, что было три года назад. И сейчас есть возможность, сейчас, как я вам сказал, те, вот, кто был на 20 седьмом потоке у нас, я сказал, что вот у нас есть такая, произошли очень многие изменения, произошли очень много изменений. Во мне самом тоже произошло, ноябрь месяце это был очень такой мощный, да, было очень много разных открытий для меня самого лично и сейчас появилась возможность это передать вот так онлайн сейчас я могу сделать эту инициацию то есть мы будем говорить на закрытом клубе об этом том кто Хочет научиться этому методу. То есть, чтобы не ездить за нами по всему миру, это очень трудоемко и это очень финансово тяжело для многих из вас. Но многие из вас хотели получить инструмент. Как это работает, что это будет. Там будет объясняться в закрытом клубе. И кто хочет пойти дальше, там будет создана отдельная группа. Там будем работать уже. Те, кто хочет идти. Получить инструмент для себя. Но в первую очередь я всегда говорю, ребята, для того, чтобы получить инструмент, нужно... Уметь работать с самим собой в первую очередь, убирать у себя. Это негативное. Потому что, чтобы работать с людьми, не должно быть негатива, который может воздействовать на человека. На другого. В первую очередь убираем у себя. То есть исцеление самого себя в первую очередь. Для чего это делается? Чтобы быть здоровым, и мог человек работать с другим человеком. Это делается для того, чтобы, если у вас будет негатив, вы будете стягивать этот негатив, перетягивать с другого человека на себя. Научиться делать массаж или исцелять людей – это не проблема. Проблема – сохранить свое здоровье. Проблема – остаться самому здоровым, красивым, молодым. Чтобы не, не было этой инвазии на себя. Инвазия – это проникновение. То есть проникновение негативной энергии, чтобы вы не собирали на себя. В первую очередь надо уметь работать с собой. То есть убирать. Не то, что убирать, а я даже залез, то уметь убрать да, из себя, чтобы не позволять на себя перетаскивать. Потому что негативную, как я вам сказал, можно даже словами перетащить. Понимаете? Есть слова-паразиты, которые перепрыгивают. В первую очередь, находить, находить надо в себе. Всегда ищите причину в себе. Нет со стороны никого, кто бы вам рыл яму отдельно. Никто не забирает ваши деньги. Денег хватает всем. Просто та волновая энергия, которая сидит Каждом из вас она начинает, я вам объяснил, как это происходит, да? А происходит это и за счет, за счет чего вот этой денежной нашей трилогии? Деньги сейчас у нас ассоциируются как подсознательно, как процесс выживательный, выживание. Все раньше, когда было натуральное хозяйство, человек вырастил, сложил себе на зиму, набрал продуктов, все нормально. Сейчас уже и в деревне, это уже тоже там погоня за деньгами, это уже сейчас как выживательный процесс. В нашем теле это начинает работать уже как подсознательно, как денег не будет, я умру. Эта тревога начинает жить в нас беспокойство. И потом она начинает коллапсировать, и мы начинаем как волновую функцию фонить, отбивать деньги от себя. Поэтому надо всегда убирать это. Где-то что-то произошло. Какая-то ситуация, что притянули в свою жизнь. Надо найти вот эту первопричину, в какой ситуации в жизни поймали этот негатив с деньгами. Когда первый раз? Засеяли семя. Вот это семя проросло, и оно проросло вот таким негативной энергией, которую мы чувствуем, как напряжение уже. Это напряжение на самом деле вот в пояснице, там в шее, там сям, и на спине, и там... Это да, да, сидит в костях уже. И сколько угодно можно расслаблять его какими-либо физическими упражнениями, там массажами. Если кто-то пробовал расслабить массажем какое-либо напряжение, то вы замечали, что это ненадолго возвращается. Та спазмированная мышца обратно спазмируется. У кого-то через 3 часа, у кого-то через полчаса, у кого-то через день или два обратно возвращается, через 3 дня. Почему происходит? Потому что происходит вот это напряжение сидит внутри кости. А мы работаем с мясом. Также это напряжение отражается на нашем эфирном теле. Оттуда войдет тяга еще сюда. И это тоже отражается на нашем здоровье. Если есть тревога по поводу денег, то со здоровьем тоже будут проблемы. Потому что деньги уже у нас ассоциация как «я умру, не будет денег». Это тоже нам дает наша, наш пул, который не успокаивается, который нам не дает заснуть. Почему бессонница? Что мы не можем уже контролировать свой ум. Он все время крутится, жвачка, все время крутится и крутится, жует и жует. Это уже невроз. А каждая выкинутая мысль — это потенциал вашей энергии. Из-за этой бессонницы потому утром встаем разбитые. Эта энергия нужна нашим органам. Эта энергия нужна нашему телу. Потому что наши органы тоже питаются этой энергией. Ту, которую попусту выкидываем. А он почему у нас не может остановиться? А потому что напряжение в теле. А почему напряжение в теле? Значит, есть какая-то причина, откуда вот это тянет эта тяга, этого напряжения. А напряжение у нас возникает, когда мы теряем точку опоры. Или точка сборки. То есть быть здесь и сейчас. Когда мы на интенсиве, на, интенсиве, на самом деле вот мы с вами учимся быть здесь и сейчас. Многие из вас... Напишите в чат. Кто хочет? Измениться. Кто хочет изменения своей жизни? В своем деле? Напишите в чат. Пишите, не стесняйтесь. Как из вас идет в первую очередь? Ум отключите. Не надо вам включать, а, от него один вред. Вот Первое, что из вас идет. Видите? Так, Светлана Кутина, я, я, я. Запорожцева Светлана, я хочу. Да, здорово, наше хотение. Вообще, это наше хотение, оно двигатель всего нашего. Так, Марина Попова, я. Ольга Рощупкина, я очень хочу. У -у -у. Все хотят изменений. Лариса Брусова, я хочу измениться. Изменения в теле, карьере, финансах, отношения в семье меня устраивают. Ага. Так, Наталья Щербина, я хочу тоже. Да, Светлана Маликова, я хочу изменения в теле, карьере, финансах. Да. Ансурахманова, я-я-я, да, все хотим, Аллах Аджаева, хочу изменений. Жинка моя хочет изменений. Так. Так, как видим, мы все хотим изменений, да? А теперь, а кто готов меняться? Напишите в чат, кто готов. Хочу это одно, а кто готов меняться? Хочу это наше хотение. Кто готов? Только не задумывай сразу моментально. Первое, что идет. Да? Я готова меняться. Я хочу меняться. Да, Сурахманова, я-я-я-я, да. Лариса Брусова, Наталья Щербинина, Марина Попова, да. Как видите, все готовы меняться. Ольга Ращупкина, я готова, да. Но я вижу, что все готовы. Аллах Аджаева, я готова тоже, да. Я тоже готов. Если все готовы, дорогие друзья, тогда что мы должны сделать? Куда мы пойдем? Если мы все готовы. Все дружно идем на интенсив, онлайн-практику, да, на нашу. И сейчас каждый из вас выбирайте для себя свой пакет. Потому что будут изменения. Я не зря вас спросил, кто готов измениться, кто хочет изменений. Потому что будут изменения в теле, будут изменения просто в мышлении, и до начала интенсива, сейчас еще есть время, оплачивайте, выбирайте свой пакет, кто идет на стандарт, 19 долларов стоит, кто идет на углубленный, если кому-то нужно чувствовать, что внутри него есть, ему нужно проработать получить индивидуальную консультацию. Это стоит 159 долларов. Те, кто идет на стандарт, там будет поддержка это skype скайп-чат. На пакете углубленном там будет у нас еще месяц на клуб. И будет также закрытая группа в котором мы будем писать, отвечать на ваши вопросы, на ваши отчаяния, что у вас получается, что у вас не получается. Ну и VIP. Для тех, кто умеет считать свои деньги, там будет, это стоит 467 долларов, там будет 5 индивидуальных консультаций, год. Абонемент – это занятие в клубе, Закрытая группа, кто-то может просто хочет сам клуб пойти. Это стоит отдельно 90 долларов на год. Просто в клубе будет очень много информации для тех, кто хочет получить инструмент, для тех, кто хочет научиться этому методу. Как я вам сказал, что я сам лично перепробовал, да и супруга моя, мы с ней перепробовали разных всяких методов, всевозможных. Инвестировали в себя кучу денег. Я встречался с правой рукой Далай-Ламы даже, до самого Далай-Ламы не дошел. Слишком, скажем так, тяжело ее поймать, да, чтобы с ним встретиться. Но с правой рукой встретился. Всего то, что там правая рука, это монах, который отгадывает, снова разгадывать это вайламы. Понимаете? В поисках истины. Искал. И нашел. Оказывается, все гораздо проще. на самом деле. На самом деле все гораздо проще. Стоит научиться быть здесь и сейчас, стоит научиться взять под контроль свой ум, и вы спокойно будете овладеть этим методом, потому что этот метод очень простой на самом деле. Ну и очень сложный. То есть клуб миллионера. На самом деле сейчас этот свой метод я могу тем, кто готов и хочет дать инициацию, то есть напрямую передать эти знания вот так, то есть это есть такая возможность. Поэтому у нас создано для тех, кто хочет идти дальше вот этот клуб получить великолепный инструмент, а вот те, кто хочет восстановить здоровье, прийти попробовать, для тех есть пакет стандарт. 119 долларов, это гораздо дешевле, чем поход в аптеку, Наши, кто ходит, они забывают, что такое быть простуженным, что такое гриб какой-нибудь ловить. Сейчас гриппов очень много всяких разных. Мы с вами будем недоступны, недосягаемы, потому что этого подобия у нас не будет, оно к нам притягиваться не будет. Если даже где-то что-то поймал, то мгновенно спадает температура, уходят куда-то эти сопли, и человек буквально 10-15 минут и он становится в нормальном состоянии. Преддверие Нового года. Сделайте себе подарок. Инвестируйте в свое здоровье. Есть у нас для вас подарок. Скиньте поздравления. Сейчас наши помощники скинут вам поздравления с Новым годом. Сейчас у нас будет с вами практика. Еще мы с вами сделаем практику с водой. Наберите водички. Да, вот. Кликайте на новогоднюю открытку. Это наше вам поздравление с Новым годом, с наступающим всех. Мы поздравляем. Я Дед Мороз с Снегурочкой. Поздравляем вас. Снегурочку позовем сейчас. Снегурочка, позовем Снегурочку. Давайте позовем вместе все дружно. Снегурочка, принеси мне воды. Потому что сейчас мы с вами будем делать. Давайте сделаем перерыв на 5 минут. Через 5 минут собираемся здесь, в этой же комнате. Набираем водички все. Все вместе призываем снегурочку, ау, снегурочка приходи. И через пять минут начнем. Здравствуйте, дорогие друзья! Я с вами, я здесь. Напишите в чат, все ли собрались. Дальше, сейчас пойдем. Да. Переходите по этой ссылочке, загадайте себе желание, это заряжено, поделитесь с друзьями. Будем очень рады, если вы там напишите свои комментарии, а также хочу сделать небольшое объявление сразу. У нас вот все совпадает, да? Завтра, 22 декабря, в часов, 8 часов вечера по Москве, у нас будет а, практика в живом, прямом эфире, очистить а, свое пространство. Потому что это сами, как понимаете, Новый год ⁇ это очень нужная вещь, чтобы вы в Новом году а, встретили... С чистого листа, когда белый снег, хочется, чтобы все было чисто, чтобы это еще зима, это предполагать как подзнамение что начинаем жизнь с нового листа, да, с чистого листа. Поэтому охота, чтобы и дома чисто было. А не только физическая вот грязь нужно чистить, да, как сами понимаете, нужно чистить и энергетическую грязь, которая время от времени дома тоже собирается. Поэтому эту практику делать обязательно нужно для тех людей, которые действительно решили полностью меняться, готовы меняться. И мы вас приглашаем завтра на онлайн-практику Очистка пространства это будет завтра в 20.00. У вас еще есть время оплатить. Эту а, практику мы проводим последний раз вживую. Вот, на следующей вот этой практике у нас не будет, будет...